Всем здорова, с вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на Мармока. Конан Эксайл, баги, приколы, фейлы. По-моему, это какая-то онлайновая игра, если не ошибаюсь. Конан Эксайл. Ладно, давайте смотреть. У меня здесь плита с рабами какая-то. Что я умею? Что... Я липкий как дерьмо, пацаны. Вот ты там... Ты как Человек-паук болтаешься. я да, ты да, да, слева да. от меня. Вот что значит анонировать и не вытирать руки, ребята. Что это, Что такое? Нифига залагал. To Welcome to London. Так. а где видео? Я не знаю. А, точно, у меня жарить начале. А, следующий момент требует небольшого объяснения. Дело в том, ограбили, меня еще одного Челика. Назовем этого Челика условно Олег. На самом деле, вот так и зовут. Остались мы, короче, без Блин. одежды и без ничего, но у нас есть Кирилл, хороший друг, который прошарен в этой игре. У него есть все и в том числе дом. И это история о том, как мы к этому дому добирались. Да, это кусок Кирилла по-любому нам испытание сделал. Отобрал одежду, оружие, разбросил гиен, расставил разные ловушки. Mm -hmm. Как в раз, тоже начинаешь там как. абсолютно голым, без, без предметов, вообще отлично. без ничего. Он по-любому стоит где-то на горе и угорает с нас сейчас. Тут, тут, тут какой-то призрак умер. Как бы парадоксально это не звучало. Кирилл, Кирилл, призрак в пещере, умер, где да? Твоя а нахуя вы в пещере идете, нажми на Так, я ищу наш дом. Что-то пауков, так момент, преследует меня, я чувствую себя что Все, я отъезжаю. Финита, аля трагедия, ребята. Я их бью, они за тобой бегут Да я не знаю, что им конкретно от меня надо. Вы расисты, сука! Ну Ты их на себя, чуваки. забирайся, Я Он проник в меня. масса. Здрасте. О, Кирилл. У тебя много хп? Да no похер на хп, я морально пострадал. Это твой крокодил, да мне стоять или бежать? Да. Yeah. лежа я нашел Кирилла, он нас сейчас отведет в новый дом. О, а ты можешь натравить крокодилду на этих тварей, что впереди? Нет, я... вот, а сам не да, Нет, они не только... Да. Мы тогда тебя... Только на игрока, по-моему, нападают. Вперед, Кирилл! Наш бесстрашный гамма-адрилл! Ча? Смотри на мою когда... Это игра от пидорашина. Давай от пидарашин Кирилла. Что физика в этой игре как-то нарушил, чудо. Давил, Постой, ментяра. Тряпки у них там как-то не опускаются вниз, когда доклоняются. Слышь, что, уже темнеет. Мы в правильном направлении идем вообще. А, ну да, только развернитесь. Давайте в обратную сторону называем крокодилу. Блять, какой же ты гид херовый. А, похер, вперед прорвемся через логово бандитов. Бегите мимо. Вот, поятные водопады. Били. не делитесь с ними а? и бейте, рано. да я как-то не хочу дядь но они орут на меня сейчас а следующий момент был записан поздно ночью так что тут во-первых я говорю тихо и во-вторых тут хочется сказать специфический юмор но я бы назвал его ебанутым впрочем как вы любите А! А. Давно мечтал это сделать. <свят> Умри костер. Не получается его убить. Как можно костер убить? Здесь сделать самую банальную вещь под названием долбанная лестница. Офигеть. Я выбрал самого темного кожу. У меня самый темный пигмент кожи. Я вырубаю факел. У меня вообще как будто монитор выключается. <свят> <свят> Настолько все <сейчас> темно. <свят> вот, смотри. Минус. Ты где? Потерял. Думаю, что на острове здесь есть лестница? Почему у тебя нет лестницы? ты что? плохой строитель. Как ее сделать это невозможно абсолютно. Он нам не подходит, он лестницу банально построить не может. Давай. Сука. Сейчас мы строим лестницу. Что? Из чего это? Это лестница. Из угла как он сделал. Вот теперь он Ну вот лестница. Во! Ну собственно лестница. Убери этот кусок пиццы отсюда, блядь. Ты такой снег. Стой, что ты с ногой? Стой, смотри на лев... Не двигайся, Игорь, смотри на свою левую ногу. А <соцарев> что? <соцарев> <соцарев> а, она как-то вот изогнулась. <соцарев> <соцарев> а здесь мы наконец-то нашли дом Кирилла. Но не все так просто. У этого мудака даже еды дома не было. <соцарев> Я эту кашу вообще не чувствую. Капец. Я собираю... Я сейчас ветками питаться буду. Протухшая <соцарев> кашица там. <съех> а, я бы не стал это есть на твоем месте. Ой, вот. Да, лучше не буду рисковать. Газель. <нужный>, ты где? Возьми хил�. Ух ты, смотри. Кирилл сам не знает, что у него тут есть. У него есть мясо здесь на самом деле. <съех> это мясо для того, чтобы крокодайл росли. <съех> Она... <съех> Отлично, отбираем корм у животных. Все, Мы платят. каши едим, а крокодил мясо. <съех> Охуенно, да. <съех> Да. Крокодил нужнее. Ты реально я сейчас зажаю это мясо, сам заточу. Есть у тебя вот эти вот есть Я сейчас рагу заебал. женщина. О, правда женщина. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую, пора просыпаться. Хватит нюхать яйца. Давай разложим свои мопрасики здесь. По-моему, я перекочевал вообще из хил откуда-то. Манат пить, отвечаю. У меня есть двуручный, как бы, да. Или могу тебе. Я просрал. Нет, нет, я, жажды, я теперь умираю. Че теперь делать? Ладно, я пошел копать себе умиральную яму. Да есть ты ж вода где-то. А вы знаете, как умирает в этой игре от жажды? Мне тупо ноги оторвало по колено. Фляга <свист> внизу возле кровати, там где кровати есть, там есть фляга. Ты ебанутый? Не а мог -а раньше -а. сказать, да? по стене, давай, хуйни, прям по стене, давай, ну давай. Ты чего там кончит пытаешься? Чтобы делать эти зелья, короче, алоэ собирайте. Алоэ, а, давайте. так у меня 52 штуки а этого алоэ. А что из алоэ это и есть хилка, или нет? Да, да, да, это и есть. Алоэ я обоссанный желтый лотос, да, вот я смотрю, желтый у меня лоэ. тоже его много. Не нужно, желтый лотос нужен, короче, делать Я вижу, что он здесь лотоса. есть, значит, он здесь нужен, так что я закидываю в этот борщ Да, все. да, я знаю, ну, короче, смотри, если делаешь зелье желтого лотоса и выпиваешь его, то у тебя сбрасываются все настройки умений. И все, короче, сбрасываются характеристики. То есть, ты, у тебя остаётся до уровня, только ты заново Ебать, прокачиваешь. Ибо ты нудный. Угу. У ну, меня не надо. Просто залипли все. Способности, я особо там разбираюсь. У меня есть хорошая команда, которая этим занимается. У меня их там очков а, доступно сорок три! Капец! Я сейчас прокачаюсь и захвачу этот сервер. <свят> <свят> Сам да, там даже не, не, не знаю, вот прокачался до 43 да, уровня. Медванус! Я слышал, их так можно забаншотить. Блин, Минус, бам. Игорь. На, бля, сумка. Почему многие отбрасывают, как, когда умирают? ты думаешь, я тебя воскрешу, что ли? Могу только на лицо сесть. Нет, забери с меня просто вещи. Вещи. 29.50, написано. Я возьму в основном твою одежду и оружие. Хорошо, Игорь? Uh, yeah. Да и вот это флязы, фляги, трусы, обосраны. Мы ее тоже захвати, снежным дерьмом. Так. Да и норме не хватит. Это можно... Зачем этот дверной проем сапойной? <связь> <связь> <связь> ну... <связь> Спасибо. <связь> <связь> я только сейчас обратил, я хочу сделать проем. Дверной проем. Мясо. <связь> так можно положить вовнутрь? внутрь. им в рыло волокна, я там принёс, сейчас я ещё принесу. А надо, что надо, что надо? Я... Волокна. Пашке нужны волокна, а всем остальным нужен любой кусок мяса, только не гниль. То есть обрезки мяса. А человечину можно? Человечину можно, по-моему. Артем? Пошел бы в Артем, мы мне руку. Что ж такое, жирнов? Это депутат. Жернова. <связывая> <связывая> депутат Жернов. Смотри, как звучит просто. <связывая> <связывая> что? Люстра упала, блядь, что упала. Бля, бля. <связывая> Потолок упал. Зачем нам эта хуйня в потолке? Чтобы с богами на прямую линию выходить, ебаный. <связывая> да неправильно ты делаешь, ебаные волки, широкую ты на широкую. <связывая> что там <-то> с погодой? <связывая> Все, прошла песчаная буря. Все, пошли на охоту. Я за тобой. Здорово, я думаю, что собрали. По пустошам. О, смотри, там этот каменистый хер. Давай ему навали. Давай. Вот. О, следующий фрагмент видео я начну показывать без видеоряда, чтобы вы полностью прочувствовали его двусмысленность. Давай ты спереди, а Ой, наоборот. Давай, давай. А если надо есть, то... Понятно. Смотри, как он вы чем там занимаетесь? Мы наказываем жестко. вот так заходит мощно, удар Да, заходит мощно и выходит резко. Я сейчас зайду. Да я не. Ты не ищи себе. Солнце. Мы вот только его открыли. Мы можем пойти души змея. Помнишь того? Это... это Кирилл тебя обманывает, да? Пошли к Да, да, да. Как теперь это Есть, вот так вот, ну, хуй подпишем, хуй, даже значит, вообще не двигаясь там. Если бы я уже домонтировал, я стала сейчас концовку. Часть. Ура! Пойду отдохну. Хер там, у меня дела. У меня куча дел. Сука. Для кого я вообще это записываю? Действительно. Кто, Кто смотрит эту концовку? У вас это было свободного времени, что ли? У нас, ну, в принципе, да. В пятницу здесь был грёбаный мормонки Конан Эксайлес. Пока! <рис> Спасибо за бонус. <ч Bar> <рис> <рис> что, что происходит? Доминация на самое огромное количество багов побеждает Мармок. Стоп, а где он? В <рис> них Что делают люди, когда злятся на пса? <рис> Все люди матерятся на него, мормок Мармок о, о, <рис> Китайская мудрость. Знаешь, что сказать? Скажи китайскую мудрость. <свят> Самая лучшая мудрость. Мне понравился ролик. Мне понравилось, как вот все, все эти шутки у него порой, конечно, они получились с намеками на нехорошие действия. Ну и багов тут, в принципе, не особо много. Но очень много было странных моментов. Вот этих вот смешных получилось. Ладно, если спас, смотри, как подписывается на мой канал. Ставьте лайки. на хочет не пропускать на видео свою группу контакт. Подписывайтесь на мой мок. И до следующего видео.